Приветствую вас! Хотите за три клика монетизировать свой YouTube канал и решить навсегда проблему серых долларов? Возможно, вам требуется практическая помощь в оптимизации и развитии вашего YouTube канала. Возможно, у вас есть вопросы по YouTube, на которые вы самостоятельно не можете найти ответ. Хотите общаться с людьми, которые занимаются развитием своих YouTube каналов? Пожалуйста, подключайтесь к Братству медиа-сети Квизгрупп. Почему именно Квизгрупп? Как технически подключиться к Квизгрупп? Список участников Братства, бонусы, которые лично я отправлю вам. Все это вы найдете под данным видео. Возникнут вопросы? Звоните в Skype, пишите на электронную почту. Развивайте каналы, зарабатывайте деньги. Удачи!